Привет всем, провожу эксперимент с негашеной известью и сырыми опилками. Посмотрим, что получится. Вначале проверим известь, насколько она негашеная. Как видно, реакция не происходит. Известь лежит у меня с начала лета на улице в мешке и успела загаситься. Для эксперимента купил известь в магазине. Вот это то, что нам нужно. Проверим влажность опилок. Они как 10 минут с балкона, прибор показывает заниженные значения. Насыпаем известь сантиметра 2, затем опилки. Послойно прессуем и еще один слой извести. может выключится сейчас, да? Включи, ток уже выключился, да? О, это това выключится? Да? Да, папа? Смотри, что это то Рис и ничего не происходит. Через часа 4 измеряю влажность. И здесь примерно 6%, а пилки 42%. Температура извести возросла до 35 градусов. Пробую изобразить конденсат с кровью. Температура поднялась до 90 градусов. На дне ведра температура 30 градусов. Через 10 минут температура известия опустилась до 77. Эта картинка через 12 часов, через сутки и так далее. На третьей сутки стало заметно, что конки потрескались и известь начала увеличиваться в объеме. На четвертой сутки измерил влажность. Известь 6%, опилки а 33%. На восьмые сутки температура 30 градусов. И известь уже вываливается из ведра. На девятой сутки температура ниже 30 градусов. Похоже она полностью загасилась. Проверим это. Проверим влажность. Известь имеет прежнюю влажность, а опилки значительно просохли. Изображаю конденсат. Как видно, известь полностью загасилась за счет сырых опилок. Итак, что по заключению эксперимента можно сказать? что эксперимент удался и негашенную известь можно сыпать послойно с сырыми опилками. Эксперименты будут продолжаться, поэтому подпишись на канал и нажми на колокольчик, чтобы вовремя увидеть свежие видео. На подходе видео про эволюцию штукатурок у меня на стройке. Не заходи, если что.